Привет! В этом ролике я вам расскажу как можно заработать в интернете новичку. Не обладая вообще никакими навыками, нужно только иметь телефон или компьютер с выходом в интернет. Зарабатывать мы будем на специализированных буксах и биржах по накрутке трафика в соцсети и на различные сайты. Первый сайт называется VK серфинг Хоть в его названии и красуется бренд ВК, зарабатывать мы сможем при помощи и других площадок, например, таких как упомянуто ранее ВКонтакте, Instagram, TikTok, Лайк. Like, и телеграм для заработка вам нужно перейти на сайт и пройти очень простую регистрацию потом посетить нужно раздел и подключить все социальные сети если каких-то у вас нет то предлагаю их создать так ваш доход в разы увеличится для выполнения заданий на всех ресурсах я вам рекомендую не использовать свои настоящие аккаунты а создать фейки но желательно оформить каждый под видом настоящего и не ставить на аватары всяких там котиков и машин ВК серфинг платит за задания от 5 до 30 копеек, по моим расчетам в день можно зарабатывать около 100 рублей, только своими усилиями, а приглашая людей, которые будут выполнять те же действия, что и вы, система заплатит вам 5% с любого дохода ваших рефералов, а если ваш приглашенный закажет на сервисе рекламу, то вы получите уже не 5, а 15% с суммы, которую он потратит. В общем у меня есть еще для вас одна идея, с помощью которой которой вы сможете в разы увеличить свой заработок при минимальных навыках, о которой я расскажу чуть позже. Следующий сервис для заработка – SeoFast, это букс, который представляет из себя площадку, связывающую рекламодателя и исполнителя. На сервисе вы сможете просматривать серфинг, выполнять задания, также совершать платные действия в соцсетях и на видеохостингах. Я бы вам рекомендовал долго не засиживаться на мелочевке, а сразу разбираться с разделом задания. там порой можно найти неплохие кейсы, при помощи которых вполне возможно зарабатывать сумму, как минимум равную средней пенсии ВР. Ну и третий сервис, хоть и не платит реальных денег, но вознаграждения тут все же присутствуют в виде баллов. Получить их можно за подписки, добавления в друзья, лайки, репосты и так далее. Продать эти баллы можно на предыдущем буксе, где их купят по 20 копеек за 1000 штук. Как вы видите, заработать их тут не Буквально выполнив эти 7 заданий меньше, чем за минуту у вас на счету будет около 2000 баллов но я вам предлагаю способ который конвертирует ваши баллы в более крупную сумму для этого вам нужно найти людей нуждающихся в большом количестве лайков или подписчиков я вас уверяю таких персон в интернете полно порой даже проскакивают те самые звезды с галочкой у которых не один миллион подписчиков оплатить а за каждого подписчика они готовы в среднем от 50 копеек до рубля ссылку на сервис вы найдете в закрепленном комментарии, ссылка из которого перенаправит вас в мой телеграм-канал, поскольку YouTube не пропускает их и блокирует. У меня все.